НТК-600 представляет репортаж из цикла ⁇ Война ⁇ Геранбойский батальон. Агдеринский район Карабаха. Ущелье по дороге на сарксанкское водохранилище, говоря по местному, Суамбары сарксанк, Передовая этого дикого карабахского фронта. Ущелье. Геранбойский батальон. Главный запах войны, солярочная гарь от непрерывно работающих танковых движков и запах кирзы, здесь перебивается теплым духом овечьей атары, идущим от батальона, от пары сотен, немытых месяцами, грязных, заранее насмерть перепуганных крестьян из Герандуя. Официально, правда, это подразделение называется батальоном армии Азербайджана. Как дела? Хренова? Плохо. Чем плохо? Ну, плохо тем, что вы окружены попали. Кто в окружении попал? Батальон. Там? Нет, наш батальон. Отчетливо. Это понятно только ему одному. Командиру. Везиру. Хотя потихоньку. Паника расползается, запах отары становится острее. Начинается какая-то беготня, хватание автоматов и наугадку в сторону армянской позиции начинают молотить танки без цели и смысла. Город Тертер. -Тер. Ставка командующего корпусом генерал-майора Садыхова. Несколько километров от передовой. Здесь тоже. Мало что понятно, хотя об окружении батальона уже догадываются и здесь. Да, Садыков. В ответ на танковый огонь с геронбойских позиций начинается истребление батальона. Огонь со всех сторон, под танком и людям, на полное уничтожение. Вот как все это было с первой минуты. Сначала все было даже очень мило. Батальон держал высотку, уютную горушку, которая вполне могла бы обеспечить господство геронвойского огня над всем ущельем, дорогой и крутыми склонами соседних гор, где техника врага никогда бы не закрепилась. Все действительно поначалу было даже очень мило. � A divided sich ent out so左 so o судьба везде на наш на наш на на наш Первый оттанкивым внезапным ударом была сдана высота Затем столпился внизу у машин, одуревших и расти. Силы уста будешь? уста! Силы уста! Силы уста! Силы в танк, что ли? В танк, кажется, да? fa burada koy Ай, шоферов, пастухов, совхозных бухгалтеров, переодетая в форму Андреа, летишь, муравье! Ай, летишь, летишь, летишь! Ай, летишь, летишь, летишь! Ай, летишь, летишь, летишь, летишь! Ну, Ne! 容! Uy! Ne? Те же переодетые русские пир, пироги несут какую-то околесину и Все острее горячий и запах, и бессмысленнее беготня, и паника, и результатом ее попытка прорыва окружение в самом нелепом месте, полностью открытом огнем. Кто-то еще, правда, пытается прикрывать бегущих. В этом бою батальон потерял 17 человек убитыми и 40 раненых. Убитых их не подбирали, бросали, отступая вместе с оружием, бушлатами, сапогами, раненых тех, что могли двигаться хоть чуть-чуть, все же вытаскивали. Отходим, Юра! It's coming! Say it! You hear it! Why don't you stop? Yes, you won't stop! Wake up, get down! Keep up! Keep up! Кстати, создалось впечатление, что численность не играет особой роли в этой войне. Что если бы было в два раза больше там сейчас на высотке, то в два раза больше бы и побежал. В три раза больше было бы, в три раза больше бы побежал. О чем вы говорите, если все происходит в игре, а десятки километров дневной О чем вы говорите, если так называемая армия, это так сказать, навербованные крестьяне или мальчишки, безграмотные в войне, растерявшиеся в отдельные выступы, предприятия и солдатские группы. а у тех, у кого удалось вытащить, у тех, кто не остался с Танатем и в ущелье, в Сколько тебе лет? Малыш? 17. Сколько? 17. Слушай, вы крепко попали, а? Да. Еле, еле вышли. Пять минут. Все. умер бы мы все вместе с вами. Бегство геронбойского батальона с позицией мгновенно породило панику по всей линии обороны начались захвата автобусов, вывозивших ранее. Ребята, Надо, надо, надо. Командир, Что, почему плачешь? Оружия в батальонах практически нет. Переданные советскими генералами республики так называемые вооружения перед передачей были разграблены вполне конкретными генералами делали бабки только одно деньги наживы больше ничего их не волнует ни жизни ни кровь ничего не волнует он знал прекрасно что он сейчас это сделает и завтра его самолет улетит увезет и наши добродушный народ который верил всегда России верил русским они всегда его провели с почестями с фруктами, со всеми провели, он передал им дивизию. Они не понимали, что он передал. Почему они в панике? Они же солдаты. Какие солдаты? ты А, да. Это армии. Слушай, кошмар вообще. Сколько там раненых везет? Я не знаю, в пеноговом. Беглых геронбойцев перехватывали и доставляли тертер в Тертер. ставку генерала Садыхова. Сколько человек привезло раненых? Сколько человек привезло раненых, говорил. Hmm? Это что такое? Я тебе еще раз говорю. Кто там паникует, кто паникует. Я тебе разрешаю расстреливать. А мне не надо сюда, сударка, звонить. Ты твой начальник госпиталя! Я наверху был. Я вас отправлю туда, блядь! На верху был я, вот. С этим парнем ранили. блядь. Я сказал, на своем месте. Спустя час или два батальон был переформирован и снова брошен на захват потерянных позиций. Ущелье Суамбары-Сарсанк снова наполнилось душным чадом танковой соляры, теплым запахом кирзы, крови и оттапы. Ущелье Суамбары, март 1993 -го года.